Всем привет! привет! С наступившим Новым Годом! Мы традиционно опять находимся на Невском проспекте. Позади нас гостиный двор. И сегодня мы хотим вам показать небольшой маршрут, может быть, для тех, кто приехал в наш город первый раз, как куда пойти и что посмотреть. И начинаем мы наш маршрут от гостиного двора. И, и получается, если стоять спиной к гостиному двору, то поворачиваем направо. И, собственно говоря, прямо по Невскому проспекту идем до Анечкового моста. Пошли. Закрыто, не пускают нас. Мы можем еще сбоку попробуем. Ну, мы попробуем еще сбоку пройти. Это дворец пионеров, ну, хотели. Что, дворец пройти. пионеров. Теперь дворец творчества Юны. Раньше был дворец пионеров и неожиданного. А впереди виднеется уже Анечков мост. А дальше по моему маршруту от Анишкова моста мы э, по фонтанке сворачиваем, получается, направо. И по набережной дальше э, вот так и идем. Куда идем? Сейчас покажу. Или как это объяснить? Я не знаю. Я хочу к э, улице Зодчего Росси. В общем, я хочу... Площади вас... Ломоносова. Площади идём. Ломоносова, да. То есть, получается, если смотреть на Анишков мост, то поворачиваем направо и идем по набережной фонтанке. В чем же она нас поведает? Какова вероятность того, что находясь стоя под этим фонарем, этот фонарь упадет мне на голову? Ну, какие цепи вон там тоже. декоративные цепи декоративный фонарик сплошная декорация не мост. нет зимняя сказка прям очень красиво мне нравится На эту сторону. Дальше, по моему замыслу, мы переходим а, через дорогу и попадаем на улицу Зодчего Росси. Неплохо бы сначала на площадь попасть. Ну, сначала на площадь, и, в общем, цель моя – это улица Зодчего Росси он мигает он меня заставляет нарушать постоянно правила я боюсь переходить через дороги но подождите я сейчас вам нарушаю правила сюда попасть нельзя я вам сейчас покажу зашкварное место мы сейчас идем я хочу обязательно показать вот это пошли Значит, позади меня наикрасивейший украшен. Он вообще, в принципе, мажорный, очень красивый мост с этими фонарями. Сейчас они подсвечены э, подсветкой новогодней. Вообще выглядит. Здесь, на самом деле, очень много снималось фильмов на, этих, на этом мосту. Сейчас мы находимся на площади Ломоносова. Вот памятник Ломоносову. И дальше мы пройдем сейчас не на улицу Зочева Россия, а мы пройдем прямо. Я хочу вам показать... Сеной рынок, где вы можете прибарахлиться, если захотите. А у нас это Новый год. Отличная питерская погода. Да. У нас все тает, у нас все очень скользко. Но нам не привыкать. У нас, в принципе, каждый год одно и то же. Снег выпадает, он тут же тает. И остается вот эти вот слякоти. Да, трупы, переломанные конечности, это все наше. Так, мы переходим опять через дорогу. Непонятно в каком месте. А это улица Ломоносова. И вот туда, если дальше пройти, то там будет вход в Апраксин рынок. А сейчас мы повернем с вами на одну из самых красивейших улиц в Петербурге. Это улица Зодчего Росси. Вот мы сейчас уже поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. Повернули. Та-дам! Мы находимся на улице Зодчего Росси. Это улица одна из самых красивых в Петербурге. И как вы можете видеть позади нас, что здания по левую и по правую руку, они абсолютно симметричные. А что самое главное... А что самое главное? То, что высота зданий равна ширине улицы. То есть она, понимаете, абсолютно симметричная улица. На самом деле при Петре, насколько я знаю, что был издан указ, что э, ширина улицы должна быть равна высоте э, фасада здания. А еще улица Зодчего Руссия одна из самых коротких в Петербурге. Да, где-то около 300 метров. Вот там впереди улица, получается, упирается в Александринский театр. А вот это здание, сейчас мы подойдем поближе, это здание Академии балета имени Вагановой, которую сейчас возглавляет Николай Цискаридзе. И когда здесь идут экзамены по приему учениц, здесь можно увидеть очередь из юных маленьких балери... балерин, которые мечтают здесь учиться. Там даже кто-то ходит. Давай я покажу. Я думала, ты туда пойдешь. Академия русского балета имени Вагановой основана в 1738 году. А вот как раз тут, когда и что, исполнительный факультет Готовит артистов балета со средним и высшим профессиональным образованием. На программу среднего профессионального образования специальность артист-балета принимаются мальчики и девочки в возрасте 10-11 лет, переходящие в пятый класс общеобразовательной школы. Консультации по приему. Первый тур 1 июня в 10 часов. Для иногородних детей, а также дополнительный прием – при наличии вакантных мест какого-то там 28 августа в 10 часов иногородним предоставляется общежитие платные подготовительные группы так что если кому интересно вот это находится здесь вот представляешь если бы тебя в детстве с 5 класса э -э отправили бы в балет а ты бы потом вот дуся коровяк вышел на сцену понимаешь это на самом деле трагедия то есть ты всю жизнь там пахал ладно я тут болтаю посмотрите мы вышли к... это как бы задворки задняя часть парадная александринского театра так Дождитесь. Друзья, значит, позади нас находится Александрийский театр, за ним, как мы уже знаем, идет улица Зодчего Росси. Мы прошли в Екатеринский садик и за моей спиной памятник Екатерине. В окружении в окружении... Данкишон оператору ну Миш, сними, нормально в окружении ее сподвижников Потемкин, Суворов и среди них есть одна единственная женщина, это подруга Екатерины Дашкова, вот она сидит там я не знаю, видите вы что-нибудь, в общем она в окружении мужчин и одна единственная женщина, ее подруга пойдем туда А позади, вот там дальше, вернее, впереди, получается, уже виднеется улица Мало, Малая Садовая. И там у нас ежегодно устраивается ярмарка. Мы на ней уже были. Но сейчас еще пройдем, разик покажем. И там еще дальше виден магазин купцов Елисеевых. Он очень такой, с богатым интерьером, роскошный. Ну и дорогой. Там мы тоже уже были. Ссылку я оставлю в этом видео если захотите сможете зайти посмотреть как там внутри а мы сейчас двигаемся прямо на улицу малая садовая пройдем по ярмарке посмотрим что там опять, опять.